⁇ м, господа! ⁇ м, ⁇ м, ⁇ м, ⁇ м, ⁇ м, ⁇ м, ⁇ м, ⁇ Такая на себя типа, ну вообще, камера, мотор, ёпта! Обратно с Твою Твои Пока! Что, что, что? понял, как это? Как мы это репетировали, это был пипец! Приветули, приветули всем, всем ютуберам, всем подписчикам. Вы на канале видео Baby, это моя дочка. Кто не подписан на наш канал, обязательно это сделайте. Подписались? Умнички! А еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о нашем видео. Обратно этот колокольчик. Ну ладно. Я не заговорила В это... так. В этом видео я ставлю... Начинается проблема года. обязательно колокольчик. Проблема года, колокольчик. Колокольчик. И, ребят, обязательно подпишитесь также на наш инстаграм. Мы выложим там видео и фото. Те, которые нигде не попадают ни в одну соцсеть. Вы, наверное, уже догадались, какое видео сегодня будет. Смотрите, не переключайтесь. Как дура, плачу, плачу, думаю оню нём. я быть, не тут же быть плохой. Старалась вовремя, пораньше, приходить домой. А давай не будьте, милый, ты мое сердце запрестой. Пишу тебе то, что сейчас я чувствую, пишу. А завтра, может быть... Что, готовы посмотреть как мы снимали клипы поехали это я дед мазай пришел кто кто какой дед мазай начинаем с клипа малолетняя девочка съемки в школе съемки в школе девчонки готовы Да. камера мотор съемка поехали стоп Спасибо. съемка, погнали вперед! Камера, мотор, съемка. Смотрите кожа на этих чувака. <свят> Еще у них есть кожаные шорты. <свят> кожаные шорты -то тоже было бы прикольно. <свят> эти кадры мы снимали в гостинице. По сценарию Леры было два телохранителя. И на самом деле эти мальчики, конечно, занимаются же. Они спортсмены по боям без правил. Реально очень хорошие, перспективные спортсмены. вот так хи хи хи Ха-ха-ха. ха хи хи хи Вот мы снимали клип. Съемка в машине, это вообще то полный трэш. Нам там пришлось разбирать пол салона, то есть снимать подголовники на сидушках, это двигать там сидушки вообще водителю ужасно. Что мы там не Да, ужасно было неудобно, реально. Там получается у водителя самое это сиденье, было чуть ли не возле руля. Она только о думает, подружки, крашеные губки, длинные ножки, короткие юбки. Сама-то милая, глаза как алмазы, красивая, но все же знает, что глупышка, ну раз. Далее клип, она такая. Не трогай нос, ты постоянно свой нос, ты сейчас вытянешь, как у Буратино его, реально. Я не мог никак заснять нормальный кадр, хотя он был. Из-за того, что Лера постоянно вытягивала свой нос, короче, как, как у Буратины. Реально, он так берет его и тянет, туда его, сюда его вытягивает тот нос. Вообще, это меня так реально подкумарило. Она себе мечтает, хочет для себя танцует, хочет взрослый играть. Она одна при всем, а тебя совсем. ты такое лицо делаешь, ну ты как-то там, типа, ну вообще, а ну, что, ну там, хм, такая, хм, на себя, типа, ну вообще, камера, мотор, съемка. Так, все, весело, Покинь, Папа, ну это главный номер, это видео «Золотые слова папы». Я вспомнила. Это было реально тяжело, мне действительно надо было такой там психологический целый текст заучить, я его дома перед съемками не учил вообще. Всё да, мы делаем всегда все на съемках. Да, мы на съемках уже сразу его и это уже с 20 раз наверное, мы там пытались короче. Кадрами, вот так на, все другой кадр, такой, а, у не видел, другой кадр короче. <существ> а это как влог, разве? Ну это будет как, э, не, ну это будет такой психологический тест, но, но он не будет блог, очень интересен. он тоже не должен быть скучный, ты что я тебя там гружу как психолог. Оно будет именно реально, судья <существ> Саня. А я, а, я ж тебе его буду давать. Да. Угас. А папа папа хочет, чтобы ты шла по этой нелегкой дорожке жизни. Ну твою налево, а? Бля. трудности. Ну ты что ж ты сделаешь, а? Обмена в трудности, обмена в трудности. Об... А, а, папа, Об... точно. А папа хочет, чтобы ты шла. Бля. Папа, я уже твои слова получила. Да? А я ну, ну, а, а. А папа хочет... Хочет и хочет. И так было, раз 15. Ты представляешь? Ну я почему я на этой фразе постоянно ломаюсь? Ну заучи ее mm. сейчас. Все прошло. Ладно. Понимаешь, как нам Тихо. В Тихо. А папа... А папа... Нет. Стоп. Сейчас смотрите на его эмоции. И это все было после 20 раз проб и ошибок. А пап, папа хочет, чтобы ты шла по этой нелегкой дорожке жизни. Обратно с твои Твою мать! Мазефака, блин! Ёлипая, ты прикинь! Иду, иду, иду, иду! Ту. иду, И тут, короче, это... Саня, понимаю? Что все, приехал! Я сейчас приеду! Я уже чувствую, что все, я сейчас тупо провалюсь! И на! Далее клип была твоей дочкой! Папа ей не нужен наверное, выросла дара не воспринимает мои слова никогда всерьез. Вот какая. Папа, давай не будь милый. Ты мое сердце, в этой истории моя жизнь несет, моя надежда. Ты мой герой, всегда была твоей дочкой и буду. На твою просто не ответы Твои слова для меня как золото и золотые монеты. Ну вот это у меня сейчас такой момент. Да. Нет, я все делаю. Так подожди, да. я ему сейчас пока ему все скажу. Да мне надошь проговоришь, мне запомнила. Нет, я все делаю не так, всегда я крайняя. Да, нет, типа я пипец, тык в программе, все, все цвета станут на место. Мне всегда становится смешно на съемках, когда касается какого-то либо диалога, либо я пою ей в глаза, вот дочке. Это вообще такой смех. У меня глаза такие, посмей. Готов? Да. Давай. Лера, ты постоянно меня не слушаешь. Я не могу мне так. Боже. Сейчас. Лера, не смейся, блин, я не могу реально. Лера, ты постоянно меня не слушаешь. Вот так хорошо. Да? Угу. Есть. Ну, И наконец-то остались некоторые кадры а, с клипа, а который плачет. Смотрите.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 Плащем. Мы сначала там танцевали, пели в машине, короче, дурели. Потом не могли найти реально дорогу, где мы будем вообще ехать, потому что все трясет, все вот так кумает. Тряслось да, вообще ужас, камера у нас постоянно разворачивалась. Блин. Куда ехать? Где найти дорогу, блин? Я не знаю, где, блин, на Черкасскую трассу, короче, надо выезжать и всё. А помнишь, как мы тогда выезжали, так как там была в то, что, знаешь, дорога не очень? На Черкасы? А помнишь, как мы с тобой тогда... Блин, камера повернулась. А Сейчас, ну... Давай. Сейчас выкручу. Это кадры из клипа «Сошла с ума»? Зашла, от тебя с ума Ты слышишь, сошла с ума Ради тебя одного И об этом никто не знает Лера, поем! Сошла? Эти <сосы> кадры, конечно, с дымом не попали в сам клип Почему они не попали? Потому что они у нас не получились а, да, по-моему, я уже не помню. Да, я, что не, тебе не понравились кадры. Да. Там ты не очень это. это тошнило тебя, по-моему, от дыма, от этого вообще. Какой, такой вонющий дым. И там сколько помню. дыма истратили, ребят. Я одной Я одной ру, просто... рукой вертолет хотел поднимать, что мы съемку с вертолета делали. И камера, короче, вообще такой хлам был. нереальные слезы были. В итоге с луком у нас не получилось, пришлось так плакать. Да, и лук капали в глаза, и что хочешь. Ну, оно не помогало. Я помню, лук тогда не помог. Мало я, тебе я... просто закапали. Да Надо нет, было так да нет, просто... лимона лупануть, два лимона вот так выжать тебе глаза. Нет, просто лук уже полосовший. В следующий раз мы возьмем два лимона и так вот выжмем. У тебя такие Бенни будут напряженного дня съемок заново дни. камера Стой. камера мотор съемка здесь. так здесь есть сейчас нужно еще оттуда я его снял так, Евгений, Давайте. Посмотри Стояли здесь И он еще звал все, чтобы до нас Там никого не будет Кроме нашего, действительно, весь парк Здравствуйте, я журналист Трэ канал видео Дэйдэ ПАПА ПАПА ЛАМУР Если вам понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь в наш инстаграм в группу вконтакте И следите. вообще не Вообще следите за нашими новостями Мы всегда с, с вами Пока! До нового видео! Если вам понравилось это видео, ставьте, ставьте пальчик, бэй, ставьте лайк. Лер. Все уже тут с ума сошел.